за локейшн? Они вот, между прочим, пишут, что это чуть ли не самое центральное место. Так-то на секундочку. Более того, все рядом. Ориентир для понимания жителей – это, собственно говоря, торговый центр «Максидом». Торговый центр сам по себе близко, но он без инфраструктуры. В остальном, безусловно, Белинского, Тверитина, то есть Луначарского, Площадь обороны. Там действительно много инфраструктуры.